Снова здесь. Закройте глаза, чтобы лучше слышать. Кажется, они говорят о чем-то важном. Помнишь, когда ты оказалась в каком-то странном мире, потеряв память? Как ты выжила? Ты ведь забыла все, что знала, даже свое имя. Память ушла, а привычка осталась. Детская привычка. Какая? Быть любопытной. А что если сделать вот так? А, не получается Ну, тогда попробуем вот так Ага, получилось Взрослый человек сомневается Рисует страшные картины будущего А что если не выйдет, не получится? У него все внимание на страхе, а не на деле Он становится невнимательным, делает ошибки и ничего не получается То есть ты была любопытна и что? Когда тебе интересно, чувствуешь уверенность, что справишься даже с самым страшным. Не зацикливаешься на негативе. Работаешь с тем, что есть. Например. Например, мне надо перейти через болото. Я беру палку и тыкаю наугад. Тут прочно. Ага, можно идти. Тут проваливается. Сюда не иду. А тут какая-то болотная тварь кусила кусок палки. Это место лучше обойти подальше. Так и переходишь. А можно было сесть на берегу и начать страдать или нервничать, измотать себя мыслями. Потом все равно обойти в болото, потому что других вариантов нет. И тебя, уставшую, съедают, потому что перенервничала. Фокус не держится, сил нет» то есть методом экспериментального тыка. Да, как эксперимент из подручных материалов, например, с помощью палки. Но у людей нет времени на эксперименты. На кону жизнь, семья и еще что-то серьезное. На переживание у людей время есть, а на эксперименты нет. Если перестать себя накручивать, то появится время на 10 экспериментов, не то что на один а если покрутить головой и увидеть палку, то точно все сложится. В общем, сейчас покажу. Как я и обещала, у меня теперь новое перо, чтобы писать вашу историю. Смотрите, как переливается на солнце. Да, сегодня солнечный день. Свет проникает через окно башни. Ах, да, где это вы? Поле. Прекрасный летний день Солнце приятно греет кожу Ветер слегка треплет волосы Сон под одиноким деревом был хорошим Можно потянуться и потихоньку просыпаться Дерево позади Какое оно? Ветви большие? Корявые или ровные? Поскрипывают на ветру на ветке пара птиц свела гнездо. Мелодично поют, посвистывают. А листья у дерева какие? Изумрудные или светло-зеленые? Красивые? Ствол толстый, старый? Можно привалиться к нему спиной, почувствовать, как медленно, плавно в нем течет жизнь. Кора дерева ребристая или гладкая? Потрясающий запах Пахнет полевыми цветами Ромашками или васильками Травой Свежей, молодой Или сухой и душистый. Это старое дерево успокаивает Как травяной чай после тяжелого дня Оно ни о чем не тревожится И передает это спокойствие Но пора подниматься Собирать вещи и идти вперед, к горам. Хорошо бы дойти до темноты. В воздухе парит жара, как перед грозой. Ветер усиливается, ветви раскачиваются все сильнее. Смотрите, птицы улетают в сторону гор. Резкие порывы задувают под одежду. в миг стало прохладно, легкая дрожь по телу. Начинает накрапывать дождик Сначала слабенький Потом все сильнее Маленькие градины летят на землю Метко бьют по рукам Лицу Там впереди Как будто великан пробирается через холмы Что-то серое клубится Вращается Это смерч Какого он размера? Один километр в высоту Два Ветер нарастает, дождь все сильнее, одежда мокрая до нитки, прилипает к телу, смерч приближается. Уже не убежать. Смотрите, у корней дерева какая-то глубокая темная нора. В ней можно спрятаться, дверь. На руках остается мокрая земля, в воздухе запах сырости. Сюда редко задувает ветер. В этой норе давно ничего не меняется. Затхлый, неприятный воздух Вокруг насекомые, многоножки, пауки Передергивает Но здесь хотя бы безопасно, стабильно Как на нелюбимой работе Или с нелюбимым человеком Как когда кажется, что перемены опасны Непредсказуемы И выбираешь терпеть Смерч приближается Земля гудит, вибрирует Насекомые падают на плечи, на шею, кусаются. Сбрасывайте. Дерево наверху стонет под порывами ветра. Смерч близко. Дождь и град нещадно молотят по земле. Насекомые разбегаются по своим норкам. Ветер уже задувает в Запах озона потрясающе свежий, приятный, как в гросу. Бодрит, прочищает голову. Так пахнет перемены, что-то новое. Поэтому эти насекомые боятся грозы. Ветер вытягивает из норы мелкие комочки земли, камешки. Тяга становится сильной. Ветер вышвыривает из норы и затягивает смерч. Хватайтесь за что-нибудь. Быстрее, цепляйтесь вон за ту ветку или за этот корень. «Напрягите руки! Сильнее! Ноги уже висят в воздухе. Смерч хочет затянуть внутрь. Но смотрите на дерево. Оно уверенно стоит на своих глубоких корнях. Все качается, кора трещит, но Смерч не может затянуть его. Дерево расслабило ветви. Они гнутся под резкими порывами, но ни одна из них не ломается». Зато улетают сухие и старые ветки, дают место свежим, молодым. Дерево не сопротивляется, поэтому смерч не может его сломать. Из-за дерева кто-то появился. Это спутник, зверь. Гордо стоит, выпитив грудь, мощные лапы, как каменные колонны. Смерч его не волнует. Как всегда, он смотрит строго, но где-то в глубине глаз полыхают искорки смеха, азарта. Хитрая ухмылка прорезает большую пасть, видно огромные клыки. Бьет лапой прямо по руке, которая держится за дерево. Резкая боль, шок. В глазах все полыхает красным. Смерч уже затягивает внутрь, как огромный пылесос. Начало перемен часто бывает болезненным. Шквал резко втягивает внутрь, живот прилипает к спине, ветер хлещет по щекам, мелкие песчинки обжигают кожу, градины лупят по голове и спине, мир вокруг вращается. Внутри смерча серые клубы тумана. Ничего не разобрать. Дышать тяжело. Мимо летают ветки, камни, палки. А что если сейчас все закончится? Летящая ветка резко бьет в лоб, в глазах темнеет. Воздуха не хватает, голова кружится, как во время сильной паники. Какой-то камень больно бьет в плечо, рука не меет. В моменты сильных перемен страх парализует. Но сейчас нельзя уходить в свои переживания. Нужно включиться в реальный мир. Вокруг хаос летают острые ветки, огромные камни. Вон там пролетает стол. За ним сидит кролик в монокле и пьет чай с красивой фарфоровой чашки. Когда все вокруг резко меняется, оказываешься в нестабильной ситуации, может возникнуть ощущение, что сходишь с ума. Может, это галлюцинация, а может и нет. Здесь и все может быть. А если все может быть, то получается можно делать что угодно. Как во сне. Может, яблочко? Целая волна яблок накатывает снизу, сверху, сбоку, колотит по спине рукам, ногам. Лучше формулировать желание конкретнее. А вот так, отлично. Одно спелое, прекрасное яблоко. Вкусно пахнет. Какое взяли? Красное или зеленое? Попробуй. Приятный. Кисло-сладкий вкус. В такой момент достаточно найти что-то знакомое, приятное. Сосредоточив на этом внимание, и почувствуешь, как под ногами появляется опора. Сюда летит большой пень с корявыми острыми корнями. Они торчат в разные стороны, как пики. Уворачивайтесь. Солнышко или сальто? Переворот в бок. Пень пролетает в паре сантиметров от виска, обдает холодом, как всегда в момент опасности. В эти моменты иногда открываются необычные способности, которых от себя не ждешь. Летит огромный камень. Двигайтесь, как будто резко выплываете наверх с глубины. Толчок руками и ногами. Раз. Отлично. Камень пролетает внизу, можно почувствовать холодный, острый гранит, как будто там пронесся многотонный грузовик. Прекрасно! Маленькие успехи закрепляют результат, небольшие победы дают уверенность, даже если вокруг хаос. Можно использовать потоки ветра. Они мчатся в разные стороны, как течение в океане. Если влететь в правый поток, он утащит вперед. Если в левый, полетишь назад. Резко отталкивайтесь руками и ногами, как космонавт в невесомости. Отлично. Если перестать сопротивляться потокам и расслабиться, их можно использовать. Всегда есть потоки, которые понесут туда, куда нужно. Достаточно не закапываться в себе, тогда их сразу станет заметно. Это чувство захватывает. Как на американских горках, поток двигается быстро, но приспособится легко. Яркое чувство полета, невесомости. Уворачивайтесь от летящих на вас предметов. Вправо, влево. В этом состоянии можно даже забыть, что находишься в нестабильной и опасной ситуации. Но это правильно, потому что мозг освобождает ресурсы и направляет их на решение реальных задач. Ныряйте вниз, выныривайте вверх, переворачиваясь через голову, падайте спиной вниз. Прекрасно! Когда входишь во вкус, появляется охотничий азарт. Как в игре, удовольствие это показатель, что делаешь что-то правильно с точки зрения организма. С каждым уворотом азарт растет. Если находишься внутри смерчи, то лететь в какое-то конкретное место все равно нет смысла. Так почему бы не повеселиться? Можно перепрыгивать с потока на поток, менять направление. Верните куда-нибудь. Ветер подхватывает и несет в другую сторону, переворачивает. Голова приятно кружится. И сейчас ситуация полностью под контролем. Чувство, как будто управляешь тем, что вокруг, возникает не когда предугадываешь будущее, а когда управляешь своими мыслями, своими эмоциями, своим телом. Этого более чем достаточно, чтобы творить чудеса. Смотрите, сбоку, там центр смерча. Тихое, спокойное пространство посреди шторма. До этого паника сужала фокус, как шоры на лошади, и не позволяла заметить самое приятное и полезное. Но сейчас, когда появилось чувство игры, все прекрасно получается. Теперь можно отдохнуть. Нужно нырнуть и полететь вместе с потоком ближе к центру. Отлично. Последний рывок. Лучше задержать дыхание и... к центру смерча. Вдох. Тут отлично дышится. Приятный запах свежести, озона. Сейчас запах грозы чувствуется совсем иначе. Расслабляет. Маленькие разряды тока пробегают по телу, приятно щекочут. Чувство спокойствия, умиротворения. Как будто потоки ветра превратились в большую воздушную подушку, и она медленно покачивается из стороны в сторону. Вперед-назад. Вперед-назад. Дыхание глубокое спокойное в центре урагана уютно. Так легко и комфортно Бывает после хорошей работы, когда все сделано правильно. все сделано хорошо. Это так успокаивает, что не замечаешь, как движение потоков прекращается. Под ногами вершина огромной горы. Смерч принес вас сюда, и пропал. Свежий воздух. Приятный, прохладный ветерок. Бодрит, освежает. Солнце садится. Небо раскрашивается в оранжевые и розовые цвета. Если в ближайшее время вы почувствуете, что страшно сдвинуться с места, начать менять жизнь, хотя она того требует, или перемены пугают, происходят слишком быстро, не стоит беспокоиться, ведь вы знаете, как это работает. Достаточно максимально жестко выключиться из своих мыслей и эмоций и включиться в то, что происходит вокруг. Включиться в действие, которое кажется рациональным. И можно позволить себе доверять своей интуиции, своему мозгу, своему опыту ведь они позволили вам зайти так далеко не потеряв волю к тому чтобы менять свою жизнь в лучшую сторону поэтому достаточно включиться в любое действие которое приходит в голову с полной самоотдачей даже когда вокруг творится хаос и ничего не понятно и вы заметите что результат сам придет в вашу жизнь.